Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Завершено следствие по делу вора в законе Рашида Исмаилова, обвиняемого в убийствах. Завершено следствие по уголовному делу вора в законе Рашида Исмаилова, известного в криминальном мире как Рашат Генжинский. Об этом ленте. РУ сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России, СКР, Юлия Иванова. По ее словам, авторитеты обвиняют в убийствах, незаконном обороте оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии. Гянджинский является смотрящим за Москвой. Его дело направлено для утверждения обвинительного заключения, а затем передано в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, Исмаилов причастен к убийству двух человек в мае 2009 года. Он с сообщниками приехал к кафе на Измайловском шоссе и расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Они скончались на месте от полученных ранений. Мотивом расправы стала месть за убийство близкого знакомого Исмаилова. Он с 2013 года является вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общика для финансовой поддержки Заключенных СИЗА и колоний назначал представителей преступного мира, на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские исходки. Исмаилов неоднократно судим за различные преступления. Против него возбудили уголовное дело в августе 2020 года после его возвращения из Белоруссии, где он отбывал наказание. Рашат Генджинский устроил в Минске вооруженные разборки с белорусским вором в законе. Александром Кушныровым Саша Кушнер, за что был осужден на 10 лет лишения свободы. Однако Верховный суд Белоруссии решил его освободить, досрочно на 8 лет и 3 месяца.